всего При выборе бензопилы понимать, как она будет использоваться. Вот две бензопилы одинаковые абсолютно мощности с одинаковой шинами, но одна стоит 17 тысяч, а другая 6. 000. Главное их отличия два – это ресурс и режим работы. Это то, о чем вы должны помнить в первую очередь. Большинство покупателей считают профессиональной ту бензопилу, у которой по подлиннее шина и побольше мотор, помощнее. Мощный двигатель, это, конечно, хорошо, правда, масса и стоимости прибавляет. А вот длинная шина, люди приходят, говорят, вот мне 50 сантиметров, и здоровая пила нужна, как у него дружба там была. Спрашиваешь, ты что, деревья каждый день валишь, что ли? Он говорит, да нет, дровишки пилю. Ну, зачем тогда шина, ты будешь дороже цепи покупать каждый раз за то? И человек пожимает плечами. Очень многие приезжают конкретно за 180 штилем. Это одна из самых популярных пил в мире. Очень хорошая, заслуженная. У меня у самого было два штиля 180-х. Сейчас пользуюсь 353-й эхо. Объясню почему. Здесь кованый коленвал, кованый шатун. Здесь намного лучше фильтр сделан, чем на штиле. Здесь дурацкий фетр. Здесь съемная многоразовая конструкция, которую можно сто раз промыть, продуть. Пружиненный мягкий стартер. Здесь стартер жесткий, с обратной отдачей. Масляный насос полностью металлический. И 5 лет гарантии за те же самые деньги. Но несмотря на то, что эти, эти пилы одни из самых популярных, то есть штиль, 353-й они далеко не всегда идеально подходят для ваших условий. Например, человеку, которому раз-два в, в год привозят машину горбыля, и он пилит его потом два дня, они подходят плохо. Ему лучше сэкономить и взять за 7, за 8 тысяч тот же чемпион, он будет мощнее за те же самые деньги. И он эту машину горбуля будет пилить день, а не два. Сложнее всего с клиентами, которые хотят сэкономить. Вот он увидел где-то бензопилу за 4 тысячи, приходит к тебе, и ты должен его убедить, что у тебя за 6, ну вот прям огонь пила. На самом деле, так делать не надо. Все, что, неж... все, что по цене ниже 10 тысяч, это все бытовые пилы. Значит, вы на чем-то сэкономили. Прежде всего, сэкономили на ресурсе. Можно попасть на изделия с очень маленьким ресурсом. Часто бывают производители китайских брендов электроинструментов, не имеющие никакого опыта в бензотехнике, заказывают в Китае пилы под своим брендом. Первый завод не угадали, много брака. Второй и так далее. И все эти эксперименты за ваши деньги проводятся и нервы. Наставим китайские бренды, какая же пила все-таки самая надежная? Самая надежная пила – это та, которую правильно подобрали и правильно эксплуатируют. Даже самые надежные ресурсные пилы можно сломать, если использовать их не по назначению. А человек приходит и говорит, дайте мне пилу, вот как у моего соседа. И ему вообще плевать, что ты 10 лет их продаешь и у тебя опыт, 2000 бензопил в год и ты их видел внутри в своем сервисе и куча отзывов у тебя ему надо пилу как у соседа у соседа она одна была а у тебя 10 тысяч и ему все равно вообще он придет и несмотря на то что ты даешь ему дополнение к инструкции он ее обкатает на холостом ходу потом он ее убьет из-за этого и ты окажешься виноват наши клиенты не обкатывают пилы на холостом ходу потому что это нельзя делать и мы пишем об этом в наших памятках Мы каждому клиенту к пиле даем памятку Которую сами разрабатывали Лучше всего консультироваться перед покупкой Это займет 2 минуты И потом мы вам можем доставить выбранную модель У нас огромный ассортимент Единственное, чего у нас нет Это одноразовых дешевых пил Позвоните нам, мы проконсультируем И подберем вам пилу прямо по телефону Это бесплатно Если вы решите купить у нас То мы подарим вам цепь к вашей новой бензопиле И дадим Дам вам памятку